Здравствуйте. С вами Владимир Чернов. Прошло чуть больше 30 лет от начала событий, описанных в этом видео. Это срок неназвложения сведений, содержащих государственную тайну особой важности, согласно закону о Украины. Именно под таким грифом осуществлялась операция, о которой я сегодня хочу вам рассказать. Если вы наберете в Гугле Владимир Чернов Чернобыль», Несколько первых выдач будут обо мне. В 1986 году я работал инженером цеха ТАИ, тепловой автоматики и измерений, на Крымской атомной станции. В силу того, что подведомственные мне объекты располагались в подавляющем большинстве помещений станции, приходилось тщательно изучать ее географию. То есть я практически с закрытыми глазами мог пройти в любое из помещений, так как и многие из работников станции. В мае 1986 года в числе первых добровольцев я поехал на ликвидацию аварии на Чернобыльской станции. Там в первый месяц пребывания я занимался дезактивацией помещений. Вернее, занимались мобилизованные резервисты, а я ими командовал. В моем подчинении было два полка – 132 и 136. Работа моя заключалась в проводке солдат на зону работы. Лизометрия, если для определения допустимых. Учет дозы, контроль работ. Работа велась в две смены подряд, 12 часов. Почему я все это расскажу? Потому что здесь не очень пригодились знания географии крымской АЭС. Хотя эти АЭС совершенно разных типов, принцип один. Это как компоновка автомобилей разных варок. Кто знаком с одной, и без особого труда разберет ее. И именно эти знания, и еще несколько факторов, о которых я расскажу позже. Именили мою укус, воинскую учетную специальность на да, да. диверсант по атомным станциям вероятного пытания. Да, вы не слышали. Аника, произведенная Чернобыльской аварией, особенно на Западе, продлила в больном воображении наших спецслужб держскую людей создания диверсионных групп, способных создавать на ядерных объектах противники искусственной аварии с выбросом дозированного количества людей. В 1987 году я уже работал в отделе информации и международной связи его комбинации. Помогли несколько активных языков, английский, немецкий, французский и турзинский польский. Хорошая репутация, был даже представлен к ордену, но не дали, той Трижды просится, и две не дали. Отдел был создан для обеспечения работы правительственной комиссии иностранных делегаций и газонные отчуждения. На этой работе я пробовал два года. Осталось очень много воспоминаний. Вот, кстати, я на одной из фотографий Силько Укьяненко при снятии пророк с радиоактивного оборудования. А здесь снимок тех времен, где ваш покорный слуга объясняет дум военным атташе Польши и что произошло в новое утро на Бощу 4 четвертого и на этом самом мужчине. Ну, а до спину у него был полковника либо заместитель генерального директора по режиму, который долго и безуспешно вербовал меня в все такие. такие военные за известно известны всем? Кто не знаю скажу, это официальные резиденты разведок, представляемые министрами, дипломатия. Кстати, в ближайшем. В будущем выпущу ролик об истинных виновниках Чернобыльской аварии. Эта информация тоже была засекречена и срок давности тоже недавно истек. А я присутствовал на закрытых заседаниях суда. Вот пара фотографий тех пример. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Так вот. Находясь на такой работе, я просто вынужден был выбирать или становиться секретным сотрудником КГБ сексутон. Или, ну вот тут меня и выручил, вот этот самый вышепомянутый полковник КГБ. Он рекомендовал меня формирующейся группы специалистов по управляемым авариям на АЭС. Мне повысили звание до капитана, изменили род войск, взяли подписку и направили на переподготовку. Переподготовка производилась на Воронежской АЭС. Там созданы условия для тренировок оперативного персонала атомных станций. Ну, как выяснилось, и не только. Группа состояли из пяти человек. Два силовика, идеальные убийцы, два носильщика перемещения заряда и я проводник, чьи обязанности входила навигация по объекту, изготовление документов, подделка документов, возможно, несиловое общение с персоналом объекта еще некоторые функции. Кстати, я руководил группой силовик я был заместителем. Ну, естественно, о подготовке я ничего рассказывать не буду, по известным причинам. Но через три месяца предстояло сдать экзамен. В качестве объекта была выбрана Запорожская АЭС. Это было летом 1989 года. Ну и без проблем проникли на объект, заложили в нужных местах нужные заряды с дистанционным управлением и без проблем покинули объект. Экзамен был сдан. Я получил очередное звание майора и предложение стать кадровым сотрудником, от которого отказался. Меня повысили в должности, но отстранили от работы с иностранцами. Теперь я стал начальником ИВЦ, информационного учительного центра Чернобыльской зоны. Потом союз распался, проект ушел в Россию вместе с моим личным делом. Короче, я в церкви уехал в полуоностральство. Обо мне, слава богу, забыли и не беспокоили. Во все равно остался вопрос, чему весь этот рассказ? А вся суть его в двух продолжениях. Одно касается 2004 года, другое 2014. В этом видео я расскажу о 2004 году, когда у руля СБУ стоял ныне рвущийся президент и гражданин Смешко. В это время я руководил своим частным предприятием, которое занималось геодезией и картографией. Мы выиграли тендер на изготовление карты «Энергодара» города Спутника Запорожской РС. Выиграли за счет того, что вместо аэрофотосъемки предложило значительно более дешевый способ использования космического снимка высокого разрешения. Тогда в Украине никто не умел их дешифрировать, над нами смеялись специалисты старой школы, но руководители города оказались весьма прогрессивными ребятами и поверили нам. Но для того, чтобы карта была точной, нужна точная привязка снимка. То есть определение координат его характерных точек с точностью до сантиметра. Для этого используется GPS, система точного спутникового позиционирования. При имеющемся у нас на то время оборудовании необходимо было произвести измерение внутри периметра Запорожской АЭС. Общей длительностью около полутора часов. При этом нужно отметить, что на оставшейся территории зоны интереса мы проводили работу несколько месяцев. И на мой взгляд картографическая изученность региона, на данный момент лучшая Украина. Несмотря на ходатайство энергодарской власти, служба режима прижима Запорожской С согласия на наши работы внутри периметра не дала. Пришлось воспользоваться подготовкой полученной школы диверсантов КГБ. Наша геодезическая группа в составе четырех человек на автомобиле Словута. Проникла на территорию прудоохладителя Запорожской ОЭС, отстояла нужные точки и выехала через главную транспортную проходную станцию. Под круглые глаза охраны против текистов и вохрушников. Был, правда, неплохой неплохой, да, неплохой, непростой разговор с замдиректора по режиму, но удалось технично послать его на нужные буквы с обещанием обнародовать случай репрессии. Вот, кстати, этот самый автомобиль. А вот так мы ехали, спустились по лесной дороге к водоему, проехались до продувочного шлюза прудоохладителя, провели там необходимые измерения и спокойно поехали обратно. Вот сейчас я демонстрирую наш маршрут, следите за курсором. Там по периметру прудоохладителя проложена хорошая асфальтовая дорога. А доступ к пруду – это рыбацкий тур. Кстати, кто не знает, есть крупные белые и черные амур на рынках Запорожской области выловлен в этом самом подъехать кто-то на этом неплохо зарабатывает сейчас подключу фрагмент и вот этот самый продувочный шлюз Теперь смотрите на транспортную проходную, через которую мы видим. Кстати, обратите внимание на качество снимка. В нем видны даже люки технологических колодчиков. Вот глубокие реакторы. Первый, второй, третий. А вот тот самый знаменитый Сахаят. Сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Короче, вывод. Проникнуть на ядерный объект тогда не составило большого труда. Вот так смешко. Охранял безопасность страны, когда ему это было поручено. Да, кстати, и сейчас не составляет большого труда. Это я к тому, чтобы в аналогичном случае в 2014 году, при фронтовой уже области, когда СБУ руководил Наливающенко, я расскажу в следующем видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.